Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Короче, сегодня мы с вами смотрим видео под названием «Моя сестра, моя любовница». Но это не самое страшное. С канала «Моя жизнь, моя история». Представляете, вот такой название, что у меня же на язык запутался. Сейчас мы проведем отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. 3, 2, 1, 0... Все люди, кто поставил лайк, и удача отправляется к вам. Но мы начинаем смотреть эту страшную историю. Погнали. Привет, меня зовут э. Рэнди. Мне 25, <свят> и год назад тест ДНК открыл мне одну мучительную тайну. Это так ужасно, что я жалею о том, что согласился. Моя жизнь всегда была полна драмы. В детстве от меня отказались, я переходил от одного дома к другому. Так. Когда мне было 9, один из приемных родителей заставлял меня работать, отбирая все деньги. Некоторые из них были жестокие и не разрешали. Все, я не могу уже это смотреть, потому что меня это просто убивает. Меня убивает, когда взрослые люди обращаются плохо с детьми. Для меня это самая больная тема с детьми, с женщинами, со стариками. Я это ненавижу, я это не понимаю, я это не принимаю. Мне хочется их просто, блин, поставить вот так вот в ряд и расстрелять их всех к чертям. Потому что кто вы такие? Боги какие-то, что ли? У пацана тяжелая детство жестко тяжело, и вот эти вот наши э, не купили сегодня шоколадку или у меня какой-то не такой фон. все херня полная по сравнению с тем что пережил он угу. смотрим на усмотаем в школу чтобы я их не сдал наконец в 16 молодая пара усыновила Ах. меня воспитала и помогла кончить школу одна трагедия за другой моя жизнь в итоге стала налаживаться мне было 23, когда я, наконец, вылупился из своей скорлупки. Я работал в магазине одежды. Когда увидел эту удивительную девушку, она была 10 из 10. Я знал, что должен был что-то предпринять. И, набравшись смелости, пригласил ее на свидание, и она согласилась. Что там за улитка? Она училась на врача, у нее было прекрасное чувство юмора. Это было идеальным совпадением. Мы встречались около года и стали жить вместе после. Стоп! Как называется это видео? Моя сестра, моя любовница? Черт подери, неужели она его сестра? А вы не видите вот этого вот сходства? Вот этого вот сходство, вы не видите? Смотрите на них, они убавило брысенькие такие, глазки одинаковенькие, Мама! Итак, после такого травмирующего детства, тяжелого адаптирования в семье, я наконец был готов обрести свою собственную. Это было невероятно потрясающе. Я должен был знать, что все слишком хорошо, потому что дела приняли другие обороты. Все началось с вечеринки в честь помолвки. Мой близкий друг подарил нам онлайн-тест ДНК. Я не был уверен, что хочу его пройти. Я не знал своих биологических родителей и был уверен, что они ужасные, так как бросили меня. Но моя невеста Мэри меня подбодрила. Она сказала, мы сдадим его вместе, и что можем. бы ни было, мы пройдем через это. Все, пол... мне уже страшно по-любому моего сестра. Ребята, если это так, это будет просто какой-то дикий кошмар. Вы представляете, вы полюбили свою родню. Это же, это же пипец. И не знали, что это твоя родня, а сердце-то уже отдал. О, Господи! Был результат, и у меня чуть не случился сердечный приступ. Что? Из всех возможных сценариев этот был определенно последним. Я глядел на экран, сердце выпрыгивало из груди, пот шел градом, и я потерял сознание. Проснувшись, увидел напротив испуганное лицо Мэри. Она спрашивала, что случилось. Единственное, что я мог сказать ей было «посмотри на свои результаты». И она это сделала. Как только она открыла страницу, я услышал крик. Я знал, что она увидела. Тест ДНК говорил о том, что мы на 100% брат и сестра. Точно моя сестра. Блин! Капец, ребята, самое страшное подтвердилось. я сейчас с ума просто саду, меня эта история убьет, она меня с самого начала, с самого названия, и самого сюжета просто убивала, я не знаю, что теперь делать, может это неправда, может тест ДНК, ну, набрал, это же какой-то онлайн тест ДНК, фиг его знает. Миллион мыслей крутились в моей голове, как мы похожи, как наши друзья шутили о том, что мы родственники, но сейчас все это оказалось правдой, было тяжело это усвоить, я увидел слезы на ее лице, она вышла из комнаты. День или два, мы не могли смотреть друг на друга. В конце концов, одним вечером мы решили это обсудить. Мы проговорили всю ночь. Во-первых, мы знали, что она не может забеременеть. Мы уже договорились о суррогатной матери для наших детей. Мы любили друг друга больше, чем я думал, что это возможно. И решили, что будем держать это от всех в тайне, как выдумав какую-нибудь скучную историю о ДНК-тесте и проведем жизнь вместе». О, как на какое-то время мы даже забыли об этом, пока однажды вечером ее наши родители не пригласили нас на ужин. Это было за неделю до свадьбы. Мы сидели за столом, ужинали, когда я увидел свою невесту на грани паники. Я... Господи, вы понимаете, что произошло? Я вообще, я, кстати, даже не думала, где ее родители. Я думала, что она тоже из приемной семьи, они вообще не знают, кто ее родитель оказывается. Она жила все это время с родителями, но встретила своего брата, которого они оставили, и полюбила его. Можем не валерианки, пожалуйста. На, о чем она думает? У нас у обоих было много вопросов, которые мы не могли задать. Наконец, она спросила нашу маму обо всем: обо мне, о ребенке: Мам, можешь рассказать мне о сыне, от которого вы отказались? На мгновение ее мама выглядела шокированной. Они говорили об этом давно и не ожидали поднять этот вопрос снова. Что ж, особо рассказывать нечего. Мы жили в плохом районе, у нас не было дома, твой отец потерял работу, и я не была готова к ребенку. И мы сдались. Интерес. Я уверена, у него прекрасная жизнь с родить. Я бы никогда в жизни не отдала своего ребенка, даже если, мне кажется, помер бы пошла. Вот, ну никогда. Ты что, ч после этого за женщина-то вообще такая стрёмная? Нет. Я лучше сама буду страдать, но я не отдам это все мое, у меня прям такая. Львиная, вот это вот, знаете, это мой блин. И которые его любят и заботятся. Она продолжала рассказывать эту сказку, а я заметил, Просали как колбаску. Мэри кипит от злости. Я попытался взять ее руку, она дрожала. «Нет, этого у него не было», — сказала она вначале тихо. «У нее было ужасное детство, без семьи, без настоящего дома. Он был один и чувствовал, что никому не нужен». Она начала кричать. Я провел много времени, сидя перед бросившими меня людьми, пытаясь сохранить спокойствие. Но впервые за 10 лет по моему лицу потекли слезы. Мэри сказала нашим родителям, что я тот сын. Она попыталась объяснить, что это ничего не изменит, но я знал, что это не так. Мама начала плакать и заперлась в комнате. Наш отец прокричал, что это грех, и мне нужно убираться к чертовой матери. Какие-то они вообще долбанутые на всю башку. Перед ними сидит сын, и они ему говорят, убирайся. А вы уже его выгнали, вы уже от него отказались, и вы опять его выгоняете. Долбанутые какие-то. Стоп. Мне кажется, эта история может быть еще страшнее. А если вот этот вот отец и мать тоже брат с сестрой? Короче, смотрим, И дома. Я снова почувствовал себя ненужным. Я ушел, и Мэри тоже. Она сказала, что не хочет быть частью семьи, которая не принимает меня. Итак, я разрушил ее семью. Я чувствовал себя ужасно виноватым. Но у нас все еще была на носу свадьба. Неделя до свадьбы выдалась странной. Мы знали, что ее родители не появятся, и нам нужно было решить, да ничего, кто без... поведет ее к алтарю это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни а все шло не так но у жизни все еще были сюрпризы для меня был день свадьбы мы давали свои клятвы когда дверь церкви открылась и послышался стук каблуков идущий к одному из стульев это была наша мама Опа мама пришла так так так так так так так и что же она так благодушно настроена ну -ка. посмотрела на нас и улыбнулась. Мэри прослезилась. «Я тоже». После церемонии она нас поздравила. Она даже обняла меня и прошептала «Добро пожаловать в семью». Hmm. Я не уверен, что мой отец когда-нибудь придет в себя или что я его когда-либо увижу, но я безумно счастлив из-за того, что прямо сейчас у меня две замечательные, сильные женщины в моей семье. Даже если некоторые подумают, что эта история странная, странная, ничто не помешает мне почувствовать себя счастливым и, наконец, любимым. Офигеть, просто ребья, эта жизнь, она полна таких порой перекрученных сюрпризов, от которых просто голова взрывается, серьезно. Я не знаю вообще, Боже, что же это. Как скучно мы живем, да? Шутка, господи, слава Богу, что все это, ну как бы, Фух. К себя поприти. Ладно. Кстати, вы же помните, да, там, в эти царские времена, что все там женились на братьях, на сестрах, там, на дочерях, дабы поддержать чистоту крови. Все, короче, я пошла. Вот такое у нас сегодня было видео, вот такая история. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, и вы хотите новых историй, поставьте лайк этому видео. Я вас люблю, целую. Пока.